привет я рада видеть вас на своем канале сегодня я хочу с вами протестировать вот такую новиночку из фикс прайс это маска пленка для лица брала ее за 55 рублей она угольная черная от народных рецептов что тут пишут эффект вакуумной чистки полностью удаляет черные точки сужает поры улучшая рельеф кожи избавляет от токсинов и кожного жира Активные компоненты. Березовый активированный уголь, яичный белок, лимонная кислота. Так, вот такой вот тюбик у нас симпатичный. Будем сейчас тестировать, пробовать. Удаление черных точек с первого применения обещают. Так, я уберу уже. Так, что тут? Так, способ применения. Нанесите маску-пленку ровно тонким слоем на предварительно очищенную сухую кожу лица, избегая зоны вокруг глаз и губ. Оставьте до полного высыхания и аккуратно удалите пленку. Никакой защиты нет, никакой пленки, ничего нет. То есть хоть кто может открыть и посмотреть. Давайте пробовать, сейчас буду наносить, что за маска такая интересная, я очень боюсь, потому что у меня кожа очень чувствительная, как правило это скорее всего больно будет отдирать, Но, в общем сейчас посмотрим, сейчас нанесу, чтобы долго не томить, посмотрим что за маска такая, почти закончила. Походу надо еще дальше от глаз, потому что дерет капец как. Прям вообще мяж глаза слезятся. Весь лоб не буду наносить, только так. Ну, вообще она прям очень сильно. Прям мята какая-то, как будто. И наносится. В принципе, наверное, как большинство масок. такой не, не очень просто. Сейчас подождем. Пока высохнет. Будем снимать. Надеюсь, это не больно будет. Ну что, вот я походила минут 15. У меня все засохло. Кожу стянуло. Капец как. Сейчас будем снимать. Боюсь, Неудобно снимать снизу. О, как больно. Очень больно. 10 того стоит. А? Ваши глаза заслезились. Ну, ну, что хочу сказать. одной водой уже. Вот кожа покраснела. Да, кстати. Есть вот эти вот белые точки. Не знаю, видно вам будет или нет. Что получилось. Ну, конечно, краска. Маска. Краска. Для мазохистов. Я такое не могу вытерпеть, выдержать. Потом посмотрю в дневном свете. Результат. В общем, смотрите сами. Попробуйте, кто вытерпит вот такую боль. В общем, как-то так. Если вам было интересно, не забудь подписаться. На это у меня все. Всем пока.